Добрый день, здравствуйте, мои хорошие. С вами снова мы, ветеринарный врач Меркулы Федор Николаевич, моя правая рука-помощник Наталья. Кот Бурма, вот был вопрос, нашли мы, сядет возле двери и кричит Знаете, ну к Ветврачу этот вопрос, он как-то ну нереальный, что ли? Что ли? Это больше к, к специалистам, которые занимаются поведенческим. Это поведенческое. Это у него поведенческое. Вот. Ну, сдвиг такой немножко, не скажу, что в характере. Характера у них нет, у них все инстинкты, рефлексы. Единственное, что я могу вам посоветовать, ну ладно, хорошо, что вы обратились. Дайте ему либо Ветспокаин, есть такой наш ветеринарный препарат, либо стоп стресс. По инструкции, там все написано в инструкции. В зоомагазине возьмете, ветспокаин и стоп стресс. И попоите его, либо то, либо то. Какой-нибудь один препарат. И это меняет поведение, это немножко действует седативно и немножко отвлекает. Вот это вот. При всех салютах, при всех этих бомбежках, при всех этих петардах, при всех вот этих вот поездках куда, в другое место, при походах в клинику, если вы долго не ходите в клинику, а потом надо идти чтобы бывает стрессы в клинике у животных, тоже можно подавать вот эти, вот препараты, вот эти препараты. Вот этот ответ. Вот. Щенка три месяца кормления не могут определиться, да? да. Наталья Зинченко, да? Зинина? Да. Занина. Занина Наталья спрашивает. Взяли щенка, три месяца щенку, и не могут, не могут определиться кормление. То ли натуралкой кормить, то ли коммерческими кормами. Однозначного ответа на этот вопрос я не могу дать. Почему? Потому что как вам удобнее, так и кормите. Но, но, но, но, э, на здоровье, на жизнедеятельность щенка это не повлияет в какой-то степени. Потому что если вы будете кормить коммерческими кормами хорошего качества, хиллс, роял, канин, пурина, хорошего качества, плюс ко всему... Э, можно давать сухие и можно давать пакетиков, эти же карманы. Так что э, будете кормить, но только строго по норме, только строго по рациону, только строго так, как написано. Они так насыпали, разбежались, кто до работы, кто в институт, кто, кто куда, кто куда. И он ест весь день из этой чашки. Никак этого не должно быть. Надо 60 грамм в сутки или там 100 грамм в сутки надо. 50 граммов утром, 50 граммов вечером, я образно говорю. Вот, все, больше ни капли, и вода. Вода должна стоять в волю. Вот это вот правильно. А потом, значит, можно дать эти из пакетиков, жидкий корм, скажем так. Вот. Если вы будете кормить своей пищей, то есть натуралкой, рис, курица, говядина, субпродукты, овощи, картошка, капуста, морковка, можно все это переть болгарский, все это можно. Вот, кисломолочное, кефир, просто простоквашу, творожок, масло сливочное 20 граммов в три дня раз. Хватит ему этой дозы, пока маленький. Вот таким образом. Ага. И, значит, это, это балансировать надо по витаминно-минеральному. Поищите в моих раннейших сообщениях. Я там это дело очень подробно все рассказывал. А к консенсусу придете вы и выберите, как вам удобнее, все. А для здоровья щерка это не будет большой, большого стресса и небольшого напряжения. Вот таким образом. Вот в эфире Маруся спрашивает. Да. Кабель шпицы с половиной за год поправился до 5 килограмм. Нормально это или нет? Ну, если вы не перекармливаете, если у него умеренный аппетит, если он ест не с жадностью, вот, ну, за год до 5 килограмм, это, это не нормально. Это нормально, ничего такого здесь страшного нет. Но регулируйте кормление. Я только сейчас сказал о кормлении. Строго по норме. И не думайте никогда в жизни, это я ко всем обращаюсь, кто меня слышит. Не думайте никогда в жизни, что вы не докормите собачку. Нет, или кошечку, никогда нет. Или поросенка, там, кто вот в деревнях живет, кормит. Не докормите такого быть не может. Все равно он свое возьмет. А перекормить дважды два. Перекорм хуже. Ну, Собака восемь месяцев, не породистая, Смесь корги и дворняги. Да. Писает дома. Выгуливаем шесть раз в день. Собака понимает и все делает на улице. Но потом приходит дома и тоже лучше сделает. И когда радуется, тоже писается. И тыкали, понимает, ругается, убегает. Возраст есть? Восемь месяцев. Восемь месяцев. Щенок еще. Но нету здесь вот тыкать или наказывать, или спрашивать, или такую строгость вот в этом положение здесь не, не, не поможет это тоже, скажем так, поведенческое у них же ведь тоже все на рефлексах, на инстинктах вот если уж совсем дремуче и сильно проверьте у ветврача мочевой пузырь, мочевыделительную систему может быть циститик небольшой может быть, потому что при циститах учащенное мочеиспускание, при нефритах вот, ну, болезни почек болезни мочевого пузыря бывает учащенное мочеиспускание если только это. А если ничего врач не найдет патологического, это поведенческое. Таля вот. пишет. Здравствуйте. Можно ли кастрировать кота 2,5 года при мочекаменной? Также были небольшие проблемы с печенью. Печень пролечили? Анализы в норме? Можно. Можно. Врач знает, как сделать. Сначала он сделает премедикацию. Обязательно. А потом наркоз. У нас наркоз хороший. Я имею в виду у нас в ветеринарных врачей. В ветеринарии седативного действия, аналогизирующего, арестизирующего хороший наркоз. Вот, они безвредны. И дозировочку подберет там. Господи, три минуты, буквально три минуты делов, и, и ничего страшного. Можно. Можно. И возраст такой хороший два с года оптимальный возраст. Можно. Смело можно. Здравствуйте, доктор. Двоняшка, 12 лет, была течка, Через два месяца, опять уже месяц, идут в отделение. Были розовые густые, сейчас кровавые. Собака активная, кушает нормально. Да. Что делать? Это патология. Ну, 12 лет – это 12 лет. Это, это патология. Вам бы сделать УЗИ матки. Надо проверить матку. Яичники – это яичники. Да, хотя яичники, там же все связано. Яичники и матку. Проверьте, пожалуйста, УЗИ. Если только там какая-то патология, изменения, напишите мне в директ, напишите мне в директ, в инстаграм. Вот. По результатам обследования. И я дам рекомендации. Ольга спрашивает. Собака просит сырой картофель. Нет, с удовольствием. Это не вредно. Нет, не вредно. Не вредно. Почему? Сейчас быстренько. Почему? Потому что там большое количество крахмала. А крахмал это сахар. А сахар это сахар. Ну и не такой сахар. Ну это сахар. Крахмал. Вот. И не будет это вредно. но только чередовать с чем-то. Как-то компенсировать и компоновать. Не один. Ну если когда-никогда дайте там один сырой картофель, а потом с чем-то можно Ничего страшного в этом нет Ну и опять же не перекармливайте немного не давайте Как лакомство, сделайте это как лакомство и будет хорошо так, да. Анна Заруба, ник такой Добрый день, у нас кошка два года, четыре месяца, стерилизована Питается сухим кормом для стерилизованных Меня беспокоит то, что она худая, сильно заметны в изобедренные кости на улицу не выходит противогельминтные препараты, получает три раза в год. Мне кажется, что не подходит корм. Нужен более питательный вопрос: Можно ли стерилизованную кошку кормить обычным кормом, делая профилактику МКБ один раз в 3-4 месяца, используя корм у Ринали того же производителя? Очень буду рада. Можно! Можно! И ничего страшного в этом нет. Опять же, не перекармливайтесь, летите. И это, они с этого корма нас на, на обычный корм переходят. Очень, да. да, да, дайте. Дайте рис, дайте курицу, я уже говорил, дайте кисломолочное, ничего страшного. Плюс ко всему, я не устану это повторять никогда, балансируйте, пожалуйста, по витаминно-минеральному питанию. Вы сбалансируйте калий, кальций, магний, цинк, железо, вот витаминки возьмете, я не буду говорить, какие, потому что их очень много сейчас. Родостин там и всякое-всякое. Дорогих не берите, берите среднее ценовой политики, так скажем. Вот, вот это. И сбалансируйте там. Девочка, продавец-консультант в магазине скажет вам, как давать и сколько давать и что давать, и какой вот, витаминно-минеральный препарат. Если вы сбалансируете, и значит это, по норме будете давать и того, и того. И у вас должно наладиться. Наладьте пищеварительную систему. Собачий адвокат. Домогу. Можно покапать кошечкам. С, с момента изготовления этих препаратов, я их знаю давно, но как они появились, я уже работал врачом, конечно. Я так ни разу не делал, и поэтому рекомендовать его я вам никак не смогу. Я бы этого не делал. Там и концентрация другая, там и дозировка может быть другая. Нет, не надо. Я бы не рекомендовал. Так, моя кошка очень пушистая, иногда долго не выходит шерсть, которую она вылизывает, проглатывает. Не заболеет ли она от этого? Вам необходимо профилактировать пилобизар. Билобизаар – это животное наглотается шерсти. Есть специальный препарат в ветеринарии, в зоомагазинах он есть – паста для выведения шерсти. И вам время от времени, ну раз в 3-4 в месяца, нужно, ну может быть полгода раз, нужно давать этот препарат, и, и тогда вы будете профилактировать, и это будет вам на пользу и ей хорошо. Инга пишет. Ага. А можно ли размачивать сухой корм, потому что Шпиц плохо стал его есть? Можно, можно. Сделайте консистенцию э, пюре э, густого, если он будет. Ну, консистенцию подберете сами. Можно, ничего страшного в этом. Кипяченой водой сделаете. Вот. Еще. Так, Лукьянова. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у кота поставили генкивидный стоматит. Как вылечить без удаления зубов? Часть нам удалили, но я понимаю, совсем без зубов ему будет тяжело. Хочется помочь без операции котику. Заранее благодарна. Эх, посмотреть бы. Вот такие вот вопросы, что не видя давать консультацию. Но ну, если только поставили генгивит, э, и вы не пишете, что вы применяли, кроме как без удаления зубов. Э, и в каком состоянии зубы я тоже не знаю. Ну, хорошо. Я вам скажу так, чтобы не навредить. Попробуйте гель Дента. Если вы не применяли его, вот, по инструкции в аптеке, в медицинской аптеке возьмете, он идет животным. Это можно. Гель метрогилдента. Обрабатывайте ротовую полость десна гелем метрогилдента. А там потом посмотрите. Так, здравствуйте, доктор. Я мама йока которому пять лет. Два месяца назад был лишай четко круглой формы, размером с копеечную монету. Образовалась локализация лишая на груди в трех местах. Смотрела под лампой воду свечение. Лечение как человека. Тербинофин по четверть таблетки да. в сутки. Так, утром нитро... Протираю. да Вечером да да Мазала да, да, да. да. Так, не мыла парня один месяц. Все прошло, через месяц в одном месте а очаг опять появился. Рецидив. Лечу его вот так, утром да. мажу опять нитрофин. Да. Вечером ловизил. У людей рассудки в сутки мажут йодом обычно. Смотрела в аптеке МАС, яма, лишая состав. Ясно, я мозол, Гормон, антибиотик. Зачем ему лишнее, правда? Правильно ли она вообще делает все? Да, правильно. Все правильно. Но если вы были в клинике, вам же в клинике поставили э, этот э, диагноз в клинике. А почему они не сделали вакцину против лишая? Я удивляюсь. Вам бы трижды ее привить против душая через каждые 10-12 дней. И все. И все проблемы решились бы сразу. Вы привеете собачку против душая. И все. А лечите его правильно. Ну только это длительно, это неприятная штука такая. Породистая кошка, британка, 8 лет. Очень часто рвота, жидкий стул, паразитов нет. Тоже Ольга спрашивает. Да. Так, так, значит, не отрегулировано кормление. Значит, не отрегулировано кормление. Вот. Жидкий стул можно дать, можно дать. И вообще при вот этих вот делах можно дать. Безвредно будет абсолютно будет безопасно и безвредно. Энтеросгель. Мощный, хороший абсорбент. Вот. Далее энтеросгель, раз, два, три, там сколько там по инструкции, посмотрите для того. Потом какое-то время пройдет, немножечко-немножечко, дайте, пожалуйста, фортифлора. Есть такой препарат э, фортифлора для кошек. Он есть для собак, есть для кошек. По инструкции, в пакетиках он, по инструкции попоите. Этим вы расселите полезную микрофлору в желудочно-кишечном тракте. Хороший препарат очень. Вот. Что касается рвоты, это вот как раз и говорит о том, что нарушение работы... Желудочно-кишечного тракта, может быть, даже где-то печени. Вот. А так вот, вот это вот хороший, значит, как, как, и, и как противоядие, и как ацербент и Витом можно дать. Есть такой препарат Витом-1.1. Он для повышения резистентности организма по инструкции. По одному грамму один раз в день 5 дней. Там пакетик 5 граммов высыпали, разделили на 5 частей. Один грамм взяли, в рот ей засыпали, прям сухой. Там сахар, а на сахаре там как раз это басилю субтилиц. Вот. И, пожалуйста, раз в день попадавали, потом фортефлора. А потом или сначала этот энтерозгин. Ну, энтеросгем. Так, Наталья Челенкова пишет нам. Здравствуйте, у кота сильно лезет шерсть. Поили витаминами, перешли на сухой корм, но ничего не помогает. Ну, это может быть связано с нарушением обмена веществ. Это может быть связано с кормлением. Регулируйте кормление. Регулируйте кормление. И э, сбалансируйте по витаминно-минеральному. Сейчас солнышка нет. Вот так бы вот так. Витамин d 3 Вот, витамин d 3 Ну, и э, балансируйте по витаминно-минеральному. И еще надо посмотреть, на каком фоне. Не стресс ли это. Еще и стресс может влиять на это. Очень здорово. Вот. Солнце, 22.10. Юрк, 5 лет. Нуждается в чистке зубного камня, но очень боюсь сделать ему наркоз. Может есть возможность легкой седации? Врач-хирург предложил общий наркоз. Хороший вопрос. Не надо этого бояться. Есть. Есть методы легкой седации. Он может сделать премедикацию, я не устану это повторять, потому что это обязательно, премедикацию перед любой операцией, перед любым наркозом, чтобы нам поддержать сердце, чтобы нам поддержать дыхание, это делается как бы с профилактической, и животному от этого делается легче. Вот. Он может ввести к силове, к силу, животное чуточку, не, не надо давать, залетел, не надо вводить, это будет общий наркоз тоже, к человеку. Но он в седации Будет действительно в седации И в такой, в умеренной И можно будет почистить зубы И все, ничего страшного, можно И не надо бояться, наши наркозы хорошие А вот такой вопрос Коту два года А на упаковке, допустим, нет конкретного количества Корма в сутки То есть, допустим, от 50 до 80 грамм Как все-таки определиться, сколько ему давать? По минимуму по минимуму. Я уже говорил, на этот вопрос я отвечал. Вы вот дали ему, съел он, еще досыпали, съел, еще досыпали, осталось. Это опытным путем, если нет. На упаковке не может быть такого, чтобы не было. Значит, продавец-консультант знает. Вот. Значит, съел. Вот норма его. А в граммах там уже... Есть еще мерные стаканчики в зоомагазинах. Они есть. Мерные стаканы пластиковые. И разный корм. Там градация есть. И это мерным стаканом можно мерить а так дайте по минимуму два раза в день и вы его не, не испортите и хуже от этого ему, ну никак не будет а в граммах я вот там сейчас 40 грамм дайте ему утром, 40 грамм вечером я не скажу так, потому что э, какой корм? ну хотя собственно любой можно так а написано, ну написано непонятно ну написано непонятно, там написано я и говорю что написано ну, Конкретно нет. Ну, дайте 50 граммов. Дайте 50 граммов. Не надо перекармливать, не надо давать больше. Не надо перекармливать. И все. Что не меньше вы будете давать, тем лучше. А будет расти дальше больше. А два года уже он большенький. Вот. Если будет съедать, добавьте. Дайте 55. Дайте 60. Дайте 65. Дайте 70. Вот. И до 80. Так вот. Если он будет не будет наедаться, вы почувствуете, что он не надоедается. Не наедается. Вот таким образом и все. Вот это градация. Ничего страшного. Так, Марина. Марина Филимонова спрашивает. Подобрали на улице кошку с травмой хвоста. Вероятно, ее сильно дернули. Хвост нечувствителен на всем протяжении. Движений нет. Нужно ли ампутировать? Не будут ли проблемы с выделительной системой? Проблем, проблем с выделительной системой не будет. Ампутацию, ампутацию по показаниям хирурга. Мне трудно ответить на этот вопрос. Но вы описали хорошо, конечно, в анамнезе. Вот. Но если бы я обследовал, посмотрел, если уж совсем потери чувствительности и хвост мертвый, хвост мертвый скажем так, то нужна ампутация. Делал я такие операции раз и по показаниям это делается. Так, Фарфолен. Есть мнение, что стерилизованные кошки начинают рыгать после еды. Это так? Какие негативные последствия вообще после стерилизации есть? Никаких негативных последствий после стерилизации за 40 Два года работы ветеринарным врачом я не видел. Никогда. Никогда. Единственное, что у животного может измениться модель поведения. Вот оно было агрессивное. Вот оно, ну как агрессивное? Ну, ярко проявляется, бегает, прыгает там. Ну, ну подвижное животное. Кошка хоть, хоть, хоть и собачка. Хоть и так. Вот. А подкастрируешь, делается более флегматичнее, спокойнее. Вот это вот может повлиять. Потому что гормонов нет, кровь не выбрасывается и все. Вот. А что касается на, на, на, По поводу рвоты Это все домыслы, я такого не встречал И не видел вот. Никаких особых Последствий после стерилизации Я не видел, не наблюдал и не знаю я такого. Кормите правильно Единственное, что после стерилизации Надо обратить внимание на кормление Чтобы она не поправлялась Есть специальный корм, если вы кормите Коммерческими кормами, то кормите Кормом для стерилизованных животных Они так подобраны все. Здравствуйте, доктор. Как часто нужно кота носить в бедклинику ага. на обследование, если ничего не беспокоит? И с какого возраста? Давайте по порядку быстренько. У вас котерочек. Ему два месяца. Вы его проглистуете и через 10, 12, а то и 15, и к трем месяцам получается, как раз, вот уже почти три месяца ему, вы его повели, повели понесли в ветеринарную клинику на прививку. Это обязательно. Это ваш первый приход к ветеринарному врачу. Он обследовал, посмотрел, нет противопоказаний, он его прививает. Через 21 день вы делаете ревакцинацию, опять идете в клинику, делаете ревакцинацию. Все. Врач вам объясняет. Вот мы привились, полностью выписал паспорт, все зарегистрировал, все хорошо. Теперь вы придете через год, он вам говорит, врач, через год. Но три раза в год, каждые 4 месяца, вы его обязаны глистовать. Возьмете антидельмитик такой-то и такой-то, проглистуете, и значит все хорошо. Через год приходите перед приходом в клинику, за 10-12 дней проглистуете. Вы проглистовали, опять приходите в клинику. Это еще ваш визит будет. Он опять его прибьет. Если только, потом опять через год, и так через каждый год вы будете принимать. Если нет никаких показаний, ну хотя бы э, два раза в год с профилактической э, целью, вы покажитесь ветеринарному врачу. Вот. Раз в год покажитесь, а два раза в год это будет для подстраховки. Он посмотрит шерсть, он посмотрит общее состояние, послушает, расспросит, возьмет с вас обна, а нам, вы ему расскажете, что как. Если никакой патологии нет, он ну, порекомендует там сбалансировать витамины в корме, что-то, что-то, что-то. Раз в год, если вы проверите кровь, это будет только на пользу. Вы предотвратите, спрофилактируете какие-то хронические болячки. Вот так вот. Так, Йорк, два-три года стал чихать, можно ли подлечить самостоятельно и как? Нет, и нет, нет, нет, не надо, не следует этого делать, этого делать. И как долго чихает? Если долго, совсем долго, то вам бегом бежать в клинику. Если только два раза чихнул и вы уже сразу в обмороке, то тогда ничего страшного нет. Вот такой ответ мой. А так посмотреть в клинике, может быть, это ринит, может быть, это просто нос забился, можно опять же смотреть надо. Надо смотреть. Вот. Но лучше проверить в клинике. Как бороться со слезками у бешона? Мальчик один год, два месяца. Кушал корм фармийный гненок. Угу. Перешли на корм на утку. утка, индейка, беззерновой холестик. Я отвечал на этот вопрос. Я отвечал на этот вопрос. Попробуйте взять, попробуйте взять глазные капельки, глазные капельки средние. Вот желательно бы без антибиотика, если найдете. Ну, или профилактические. А так это у них довольно часто. Это у них довольно часто. Вот. Капли, глазные капли. Да попробуйте анандин. Вот прям целенаправленно. Капли анандина. Они глазные и интерназальные. Покапайте анандин. Там больше противовирусным действием он обладает тоже. Ну, и вот противовоспалительный тоже. Глазные капли анандин. Попробуйте, покапайте. И потом свяжитесь. У щенка периодически нос сухой, горячий. Потом не может встать. Но потом вроде бы проходит. Нормально ли это? Вы измерите общую температуру. 38-39 у него норма. Термометр смажьте, в попочку ему введете, 5-7 минут подождете, если такой ртутный. Если и электронный, он вам зазвенит, и он это скажет, когда вытащить. И посмотрите, 38-39, если температура повышена в клинику, Добрый день. Кот-британец, 13 лет. Стали слезиться глаза. К концу дня ежедневно засыпают возле глазок жидкость. Негнойные выделения, чем можно ему протирать. Раньше этого не было. Связано ли это с возрастом? С возрастом. Только с возрастом. Обменные процессы проходят совсем иначе. Резистентность понижается. Вот. Восприимчивость ко всем этим болячкам возрастает. Вот. попробуйте профилактировать возьмите, я вот только сейчас отвечал на эти что глаза слезятся тоже Анандин капельки рекомендовал вам пока я их рекомендовать не буду возьмите капли профилактические, есть такие каплики в зоомагазинах, не в медицинской аптеке в зоомагазинах, с профилактической целью девочки-консультанты вам посоветуют Вот, протирать можно ватным диском смоченной ну этими же капельками И не надо еще никаких медикаментов Но ухаживать надо Попробуйте вот эти капельки Но не справятся, если Обратитесь в инстаграме Посмотрим Так, Здравствуйте, точек 6 лет Стали шататься резцы Уже удалили 6 зубов Смазываем розим. Угу. Что еще посоветуете? 6 лет Гель метрогилдента Вот ну, ну, это тоже неплохо. Вот. Гель метрогилдента попробуйте, посмотрите. Ну, а 6 лет, в 6 лет зубы стали шататься и удалять. Ну, бывает, бывает, да, у кого как. Попробуйте гель метрогилдента. Вот. Так. Шицука, 7 лет. Удалили из ретро два камня струвидного типа. Да. Сейчас кормили хилс и влажные консервы хилс. Вот. Как, ясно, ясно. как долго может продолжаться такой рацион? Долго, сколько угодно долго, ничего страшного в этом нет, вот, ничего страшного в этом нет, кормите, вот, но под наблюдением врача, врач должен наблюдать и смотреть. И еще, и еще, раз у вас такая петрушка, раз у вас такие проблемы, прокалите, пожалуйста, животному Кантарен, есть такой препарат наш, ветеринарный, гомеопатический, Кантарен. По одному миллилитру один раз в день. Ну, хотя бы пять дней. Флакон 10 миллилитров. Вы пять дней прокалите. Посмотрите, какое будет состояние. Вот. Это он лечит всю мочевыделительную систему. Вот. Конторен. Вот таким образом. И корма берете уринария. Вот. Ну, вы правильно кормите. Так, Кошелева Елена. Щенок 10 месяцев, в одном ухе серый неприятный запах, признаков беспокойства не проявляет, иногда трясет ушком. Чем помочь? Ну да, либо это отит начинается, либо это серый серы накапливается. Вот. Есть такие препараты, ушные капли есть, а есть жидкость, которая для чистки ушей. Очень неплохой препарат. Вот. Жидкость для чистки ушей. В зоомагазинах это есть. Возьмите, возьмите инструкцию у них, у девочек в зоомагазине и согласно инструкции поприменяйте. И чистить надо, профилактировать. Вот и все. Добрый день. Кабель той пудель. Периодически примерно раз в неделю, раз в две рвет желчь. Кормление натуральное. Два раза в день утром вечером. Это часто. Это часто. Не переедает ли он? Посмотрите, тем более еще желчь, чем более желчь, вам необходимо проверить печень. Сделайте УЗИ печени, они заодно посмотрят. И надо обследовать желудочно-кишечный тракт тоже. Вот. И не перекармливать. И не перекармливать. Вот пока вот это. А так, вот, чтобы не видя и не обследовав животное, я не могу ответить на этот вопрос: дайте то, дайте это. Обследуйтесь посмотрит врач поставить диагноз. Если назначить лечение, назначит. Если не назначит или что-то там не это, выйдите в Инстаграм и там будем с вами разбираться. Так, Елена Козлова пишет нам: Здравствуйте, можно ли щенку два месяца есть сухой корм? Можно ли мы давать грызть морковку и яблоко? Целая кефирчик? Я бы не стал смешивать это, эти кормления. Натуральное и, значит, коммерческий корма сухой корм. Но если только вы раз в два дня дайте, дадите ему кефирчик, плохого ничего в этом не будет. Ничего не будет. Это будет только на пользу. Кефир, бифидок, простоквашку – это можно. А так, если на сухом корме, значит, пусть он будет на сухом корме. Нежелательно смешивать со своим кормом. Но кефир можно будет дать. Ничего страшного не произойдет. Так, можно ли шпицу давать хлеб? Он его очень любит. Я бы не стал давать много, нет, не надо, нежелательно это. Там углеводов достаточное количество. Плюс ко всему, хлеб сейчас очень низкого качества, хлеб сейчас, сейчас плохой, и я бы не, не стал давать. Ну, если побаловать раз в три дня, умеренно дать, ну, тогда можно. Федор Николаевич, скажите, вот в флору может ли она вызывать запор? Потому что после применения кажется, что затруднение стула. Нет, нет. Нет, наоборот, она, она это, расселяет полезную микрофлору. И это может быть просто стечение обстоятельств. Ни, ни, никак она не может вызывать запор. Нет. Расскажите, как кормить кота по режиму и граммовке? Он не поддается. Что надо давать по рекомендации? Не наедается. А, не наедает. Шотландец 9 месяцев. Но опять же, сколько в граммах, я не могу сказать. Не могу я ответить, вот сколько в на упаковке написано. Есть мерные стаканчики, мерные стаканчики. Ну, а это если по граммовке не наедается. Добавьте, добавьте, добавьте. Ничего страшного, ничего страшного. Но только не так, чтобы, вот вы правильно спросили, но только не так, чтобы насыпали гору. И оно осталось у вас до вечера. Так нельзя. А так не наедает. Вы чувствуете, не, не, не, не наедается? Дайте еще. Потом, да. Потом, значит, в следующий раз когда следующее кормление дайте уже с, с, с вашей прибавкой чуть-чуть дайте еще и это смотрите наелся осталось все тогда хватит и два раза в сутки девять месяцев уже два раза в сутки можно кормить надежда у кошки висит слюна вялая но понемногу ест не по носу, не рвот и нет что может быть глаза чистые надо обследовать ротовую полость там либо может быть гингивит, там может быть либо стоматит, там может быть либо зубной камень. Надо обследовать ротовую полость. Вот ответ полный. Ну, все тогда. До свидания, до следующего раза. Вот. Все это мы объявим, когда. Все это мы расскажем, когда мы. Всего хорошего. Вот. На какие вопросы я ответил про просил прощения, на какие вопросы... Училась ответить в Инстаграм. В Инстаграм все там ответим и на все вопросы получим. Все, до свидания. Всех благ.